Сегодня у нас на тесте автомобиль Ford Focus 2. В последнее время я на нем катаюсь, это не моя машинка. И хочу немножко рассказать про эту машину. Это пацанская тачка. Не только за счет вот таких вот элементов декора, добавленных хозяина, но и за счет определенных его мулек, которые ее содержат. Вообще этот автомобиль в Европе продавался, уходил в тройку лидеров, продавался по полмиллиона штук в год. В нашей стране, благодаря заводу во Всеволожске, машина проехала. Благодаря заводу во он тоже продавался в среднем, выпускалось и реализовывалось в нашей стране по 50 тысяч. Это тоже очень много для этой машины. Я помню эти года, 5, 6, 7, 8 год, когда выпускался второй Фокус, очереди растягивались на год. В частности, дилер... Уже перестал продавать дешевые комплектации, с которых, подозреваю, он мало зарабатывал. И продавал только люксовые версии в комплектации ГИА или ЧИА, как правильно это читается. Итак, почему же она у нас пацанская? Сейчас покажу. Открою капотик. и Покажу то, за счет чего ее можно считать пацанской. Итак, смотрим, что у нас под капотом. Самое так, ветерок хороший дует. Самая большая беда фордов – это вот эта откидывающаяся, блин, не знаю, конструкция. Но благо хоть ключ уже не ромбовидный. В принципе здесь а, упора нет газового. Ставим палочку. Самое интересное находится здесь – это двухлитровый мотор. По заявлению производителя он позволяет разогнать машину за 9,3 секунды до сотни. Реально, конечно, я подозреваю, что и новый он так не разгонялся. А как разгоняется конкретно эта машина, мы сейчас чуть попозже поедем покатаемся и проверим. Так, что у нас за моторчик тут? Двухлитровый дюратека e Где-то он вон там вот. Сейчас. Волшебные катушки. двигатель, конечно, зачуханные немножечко. Да, Крышка, по-моему, просто пластиковая, да? Никакой шумки, здесь ничего нет. Подозреваю, что производители эти пластиковые крышки лепят для того, чтобы туда просто народ не лазил, не портил ничего, что можно испортить в этой машине как можно больше пластика, пластик под аккумулятором, над аккумулятором точнее, ну и так далее. Особенность этой машины это пластиковый телевизор, вообще здесь половина морды пластиковая, видно, да, каркас жесткости и так далее. Здесь стоит ксенон в этих фарах колхожен обычный ксенон без линз без всего но опять-таки же пацанская тачка все что нужно для того чтобы быть ей пацанской атрибуты соблюдены Блин, вот эта штука конечно очень своеобразно выглядит давайте обойдем машинку немножко по кругу Ну, разумеется, волшебный значок. Геочья, повторитель, пожелтевший от времени. Мелкие потертости по кузову. Как бы эти ручки хромированные, которые уже начинают немножко облизать. Ну, как бы машине уже 10 лет, как бы годы берут свою. Вот эти вот тонировка фар задних. Мне кажется, это беда всех пацанчиков, потому что, ну, как бы не видно ничего, только если ночью. Соответственно, учитывая, что она здесь высокая, то мы снимали видео, где я ехал за ней, и просто не видно, как поворотник работает. Называется, угадай маневр. Ну, разумеется, шильда запрятана, причем запрятана с пузырями. Ну, как бы, ну, пацанчики, они тонируют машину именно таким образом приводят в пацанский вид как бы беда всех фокусов вот облазющая кромочка над пластиком да, над открытием багажника в машинке уже начинает появляться ржавчина конечно это можно замыть понемножку, но как бы что есть, то есть как бы. литые диски Здесь когда-то стояли семнадцатые диски, когда взял хозяин. Ну, прежний четкий пацанчик это сделал. Но ситуация такова, что эти диски не для нашей жизни. Конечно, они дают четкую, четкий руль, машина рулится шикарно, но реальность состоит в том, что наши дороги убивают эти, эти диски и эту резину там. Что как бы ну плюс сама по себе резина дороже стоит пришлось сменить так посмотрим что у нас внутри капотик я закрыл здесь есть волшебный блок стеклоподъемников такой переключатель так стоять, где-то середину я занял выключатель от эм, блокировка от детей ну и замечатель регулировки электрозеркал Есть кармашек Кармашек ну, относительно небольшой Сеточка подиная Пластик Как любят обзорщики, пластик дубовый Какие у нас здесь есть мульки? Да, никаких. Выключатель фар. Фары очень своеобразно, как и на фардах всех. Габариты, фары, на себя передние, задние, противотуманки. Или наоборот, там перед, перед, зад я все время путаю. Это если э -э, вы оставляете машину в огни. Не горит приборка, горят только габариты. Подъем фар. Так как там колхозный ксенон, он стоит сам низу. Здесь у нас есть такая волшебная штучка. Видно, нет? Пытаюсь ее так с стороны завернуть. Вот эта штукенция, это выносной блок управления магнитолой. На других машинах меня почему-то постоянно бью с коленом. Но здесь в фокусе как-то удачно сделано. Я не попадаю. Потом фары, бортовой компьютер. Где у нас ключик? Да, ключик у нас вот такой вот. Выпал, когда? С выкидухой. Наконец-то они избавились от этого вечно ломающегося ромба. По крайней мере в фокусе. Как бы меню позволяет... Вот, переключая эту штучку, мы получаем в меню вот такие вот настройки. Так, погодите, сейчас приедем. Приехали? Приехали. Как бы спортивный режим. Стандартный режим. Давайте стандартный включим. Вот эти два режима управления... настроить его каким-то образом настроек немного а, есть просто либо настройки либо смотрим температура воздуха средняя скорость мгновенный расход очень полезная опция Ты можешь по нему отслеживать свое экономичное вождение средний расход ну, как бы Остаток топлива. Топлива у нас немного. Кушает он 95-й. В принципе, такие вот опции меню. Так, включаю зажигание. Что еще у нас тут? Руль кожаный. Теперь должна быть и коробка, быть кожаная, но она здесь обычный Кусок резины, обтянутый псевдо. Севдохромом. здесь она понемножку начала облизать. Но это во всем виноваты обручальные кольца, которые на правой руке. Если руль затерт, и как бы это показатель того, что хозяин им кольцом все время тер металлическим. Воздуховоды здесь наконец стали в один ряд. С предыдущего фокуса они были как-то зигзагами, там, в шахматном порядке. Аварийка. МП3 магнитола Sony Не очень удачно здесь реализован Этот вот дисплей Днем на свету не понять Сколько времени Да и сейчас, вот наверное, не очень видно да? Я попытаюсь поднести чтобы Было понятно, что Сейчас 9.27 утра. Есть блок климата С функцией Быстрого размораживания Лобового стекла для зимы Выставляешь климат раздельный, можно поставить разные значки температуры. Разное значение температуры для пассажира и водителя. Он двух Двухзонный климат. Да? Пассажирам сзади э, что досталось, то досталось. Подогрев нижней части фигуры, обогрев лобового и подогрев зеркала из заднего стекла. Не хватает здесь ESP и кнопки отключения ESP. Здесь бы она явно не помешала бы. Ну, как бы... Раздельная подсветка. Это, видать, от сигнализации датчики объема. Здесь теория... А, это температура климата, наверное, Козырьки. Ну, как у всех Фордов, подсветка в потолке. Закрываясь она выключается. Ремни могут регулироваться вверх-вниз от того, чтобы на шею не давило. Сейчас я переставлю камеру, и мы покатаемся на этой машине. Почувствуем, как она ездит. Машина заводится легко, ручничок. Пары. Идем на разворот. Машина есть вот такая вот особенность. Она будет пищать, потом пропадет, потом опять будет пищать. И так до тех пор, пока вы не пристегнетесь. При наборе скорости больше там, по-моему, 30 км в час. Вот, нельзя, она еще раз повторно Повторно у нас пищит, поэтому не будем искушать судьбу, просто пристегнемся вот поднял, За плечо. Я люблю, когда за плечо заводит. Да и правильно, чтобы когда за плечо заводит, чтобы безопасность Прежде всего Когда-то давно Очень давно Я был молод И году И так в 97-м Депутаты приняли закон О том, что штрафы вырастают Во много раз В частности за непристегнутый ремень И у меня было небольшое подвождение. Я выехал. Ехал с непристегнутым ремнем. Мне пассажир говорит, знаешь, говорит, ты не прав. Надо пристегнуться, потому что очень большой штраф. И мы дружно пристегнулись. И буквально через два часа мы попали в такую жесткую аварию. Но за счет того, что мы были пристегнуты. была только царапина на носу и мой пассажир тоже благополучно машину разорвала пополам мы не пополам ее смяло так что мы вышли через лобовое стекло которое было ну, машину вот так вот кидала крутила поэтому пристегивайтесь и фокус и компания ford правильно делает что напоминает нам об этой волшебной опции Потому что непристегнутый пассажир ⁇ это по сути потенциальный убийца. Он своей головой, весом 3 три может проломить голову пристегнутому пассажиру. Поэтому рекомендация все же пристегиваться. Но вернемся к Фарду Фокусу. Причины, по которым покупают машины, вот эти машины в 2017 году. А эта машина 2007 года. Прошло 10 лет, как она бегает по дорогам. В принципе, у нее не горит ошибок, как вы могли увидеть. Она целая. Она достаточно регулярно обслуживалась здесь. Постоянно делались тормоза. Ну, для такой машины тормоза не сделаны, это самоубийственно. В ней постоянно... За ней следили. Капитальных вложений она не требовала, там развалившегося двигателя или коробки передач здесь такого не было она ездила менялись расходники менялись там просящие и отслуживающие свое так, газку резинки сайлент-блоков там амортизаторы и так далее но это по сути расходники пусть и не самые дешевые И эта машина прошла вот уже по одометру почти 200 тысяч если конечно же этот пробег реалистичный вполне вероятно что его подновляли но тем не менее даже если это у машины там максимум там, 300 тысяч она в неплохом состоянии в принципе она еще побегает энное количество времени постепенно она начинает терять внешний вид как бы где-то сколики где-то жуки вылазят но это опять-таки неизбежное зло в нашей стране, где э, очень много месяцев холодно, дождь, слякоть, грязь, снег. Как бы все, все это очень кровожадно для кузовов, железных кузовов наших автомобилей, особенно автомобилей недорогого класса, каким является этот Ford Focus. Кто покупает такие машины? Вообще, исторически в нашей стране очень популярны были машины малого класса, так называемые, по советской классификации. Это машины с объемом двигателя до 2 литров, да, но больше, чем... не помню сколько. По европейской классификации это класс С, они мерят по длине машины, соответственно... Чем больше машина, тем мощнее нужен мотор. Чем длиннее машина и больше. Класс С, он очень популярен был в конце 2000 нулевых, да? в это, это, это как бы ностальгия это... к нашим Жигулям, которые тоже являются классом С. Да, как, как бы девятки, там классические кирпичи, да, там шестерки, семерки, да. ранее копейки. На, На тот, тот момент спрос, спрос как я уже сказал, превышал предложение. Очередь была год. Но все решил кризис конца восьмого года, когда нефть неожиданно обвалилась, В нашу страну потек меньше поток дол денег, доллар резко скаканул. И после этого Фокус выпустил третий Фокус, который был менее успешен, на мой взгляд. Возвращаясь к доллару, расскажу историю от хозяина этой машины. Когда-то давно он купил такой новый. Это был годик 2006. Такой фокус новый. Он купил его в максимальной комплектации, также Гиа. Ну, дилер всячески препятствовал тому, чтобы мы, чтобы потребители покупали дешевые комплектации. Нужно было покупать только дорогие, потому что он с него зарабатывал, очередь и так стоит, смысл продавать дешево. Была куплена комплектация ГИА прежним хозяином. Отъездил он его до восьмого года, так как он взял кредит в долларах. Кредит в долларах резко стал очень дорогой, он занял денег, расплатился, продал, отдал долг, но Судя по тому, что он купил еще раз эту машину, тоска по этой машине не прошла. Машина запала в душу. Машина именно, когда он искал эту машину, он искал именно с двухлитровым мотором, именно, чтобы коробка была механическая и именно хэтчбэк. Потому что тот драйв, который дает эта машина, он как бы западает в душу. Понятное дело, что это не BMW, как бы, как бы имидж у нее немножко другой. Хотя у фокусов и у BMW одинаковый имидж у водителей, как у таких наглецов, которые никому не уступают дорогу, всех подрезают, обгоняют и вообще ведут себя как короли жизни. Что касается технического обслуживания вот конкретной машины, чтобы привести ее так в хорошее состояние, да, состояние для души, в нее надо вложиться. Вообще у машин есть одна особенность. Когда хозяин покупает машину, ну, я имею в виду пробуушную, да и новую тоже, но новую в меньшей степени. Есть определенный запал, что-то сделать для нее. Да, это вот как в отношении женщины конфетно-букетный период. Хозяин идет, делает, заказывает дорогие там запчасти Обязательно, чтобы там амортизаторы были дорогие Да, ЗАГС или там Кони и так далее Но проходит время, год, два, три Хозяину надоедает, он считает, что он много вкладывается Что много, как бы это, требует ресурсов машина Он либо забивает на это, либо еще что-то И постепенно, как бы, ну или какие-то там, ну, не знаю, там Плохо работающие тормоза, начинает привыкать, что надо вот заранее оттормозиться и прочее Соответственно, постепенно начинает машина запускаться. Поэтому имеет смысл, поэтому в любой машине, в которой человек поездил какое-то время, всегда можно найти что-то, во что вложить деньги. Поэтому, если вот эту машину приводить в порядок, в том смысле, чтобы попользоваться еще какое-то время. Конечно, она сейчас просит в первую очередь зашкуриться по ржавчине и как можно более... Оперативно ее там, не знаю, закрасить Да, это будет недорого стоить, как бы такая вот кузовная работа Она не самая дорогая, как бы мелочи там подкрасить по порогам и по аркам крыльев Второй момент, здесь треснуто лобовое, лобовое здесь дорогое, оно с подогревом здесь вот неудачно под дворник угодил камешек и там такая, вот, такая паутинка трещин как бы инвестиция такая, ну лобовой здесь не дешевая, я думаю больше 10 тысяч будет стоять. хотя смотря наверняка китайцы уже там, наладили производство момент тем более здесь вот эти нити, они идут не на все лобовое, но так секциями идут это видно как здесь вот полосы которые да они не попадают но опять-таки ford это машина эконом класса соответственно здесь используются недорогие решения максимально удешевляющий машину чтобы она была доступна по подвесочки разумеется здесь стоит сзади самая подруливающая подвеска там с кучей рычагов и, соответственно, вот эти все рычаги, они все закреплены через сайлендблоки. Наверняка там несколько сайлентблоков уже попросят инвестиций. Да, ну чтобы маши... машина двухлитровый мотор. Она такая пацанская, да, она должна там рвать с места, четко стоять, там входить в повороты, кого-то, может быть, там наказывать на дороге. Соответственно, эта машина, ну, как бы, она просит то, чтобы это все было. Хорошо собрано. Поэтому, собственно, она попросит определенных инвестиций. По тормозам я всегда, вот допустим, машину покупаю, я всегда делаю ревизию по тормозам. Всегда проверяю суппорта. Если есть какие-то подозрения, лучше поменять, потому что тормоза это то самое, от которого зависит жизнь твоя и твоих пассажиров. А если ты едешь с семьей, то жизнь твоей семьи, как бы и твое будущее. Поэтому лучше не скупиться, вложиться в тормоза, чем в буфер, как это некоторые делают. Хотя машинка, опять повторюсь, не новая, и часть лошадок убежала, наверняка 9.3 она в жизни не разгонялась. Сейчас мы поедем в пустое пространство, найдем. Вот знаете, Opel Meriva. Ямку поймали. Машина очень потренько уходит. Ладно, мы едем в городе. Не будем гонки устраивать. Потому что на второй передаче она разгоняется под сотню. По крайней мере, под сотню на этом спидометре. Понятное дело, что все спидометры всегда врут. руках. Итак, вернемся к нашему разгону. Я перемонтирую камеру на спидометр, чтобы было видно, как разгоняется. И поставлю программку в телефоне, которая замеряет по спутнику время разгона. Ну, допустим, вот Мерседес. Сейчас он за мной зацепится. Цешка старенькая. Ну, в общем, шансов у него не было. По времени разгона лошадки действительно убежали, а может быть их никогда там и не было в том количестве, которое нам набрал производитель. Хотя с другой стороны, если машину подготовить, накачать колеса там до троечки, вытащить воздушный фильтр совсем налить 98-го бензинчика, еще каких-нибудь там пучок какой-нибудь пучок манипуляций сделать с машиной то она и поедет свои 9 и 3 там поколдовать может быть с прошивкой но нужно ли это большинство машин есть от обычные стоковые и если вам изредка встретится какая-то супербыстрая машина на дороге, ну, идет она. <звы> ну, вот, допустим, тут Volkswagen Folla быстрый какой-то оказался.